Какая беда чужой печали, Хотя печаль и не моя, и боль, которая так значит, боль горьких слез, в глазах тая, в таких событий нет желания, Вином беду душу залить, есть перед Богом покаяние. У Господа спросить Как быть? Судьбу чужую И не спросит, Что так безропотно было. Смотреть на слезы, Если сможет, На боль, о, как Она смогла. Лишь вереницы Проплывают Воспоминания о ком. Чужая боль Кольмёт или ранен Печаль чужая об одном И несмотря кто был дороже такой момент Померкало все Сплакнет слеза Скупая все Печаль не спросит за кого Но раненое сердце знает скрывать бессмысленно ему Что боль Чужая означает, зачем тобой и почему? Душа от горечи так ноет и содрогается внутри, Забыться вряд ли, что позволит, От боли, чтоб в твоей груди, как будто все остановилось, Беда с печалью не комфорт, И время в трауль превратилось. Не скоро рано заживет и как не жаль но все уходим чей раньше позже час пришел Сплакнут, кто сможет он отробья забочивую кто ушел вот такие вот стихи конечно горестлые но они вот посвящены именно Людям, которых нет, которые ушли, но мы их знаем, мы их помним, мы их любим, и они у нас в памяти постоянно. Спасибо вам всем за внимание. Всего вам самого доброго. Храни вас всех.